Об этой конференции. Это, я, к сожалению, не участвовал в первой конференции, но я думаю, что это очень интересное начинание. Главным образом потому, что сюда приезжают ученые самых разных направлений, в том числе разных направлений в химии. И вот такая возможность выступить на конференции, представить свое направление, изучить новое очень полезно в настоящее время с точки зрения конвергенции наук с точки зрения совместного решения интересных проблем. Александр, есть ли какие-то темы, которые уже здесь обсуждались и вы, возможно, здесь слышали, которые вы хотели бы увидеть? А, ну, я бы хотел увидеть мою собственную тему, а именно вычислительного моделирования, а, которое а, решает многие растущие наборы проблем и а, помогает как раз интегрировать науки разные направления. Александр, как, насколько оправдало ваше ожидание проведения конференции именно в стенах Казахстана университете? Но я не первый раз далеко, далеко не первый раз в Казани, и э, работаю с э, группой на химфаке здесь. А, я думаю, что это замечательное совершенно место, и а, то обстоятельство, что мы эту конференцию проводим, эту секцию проводим в новом здании, а, в новом, красивом, светлом здании, это а, показывает, насколько для Казани важна химия, насколько для Казани важно это направление. Какие что... наше общее впечатление о Казанском федеральном университете? Самое положительное, я с большим удовольствием приезжаю в Казань каждый раз, и, и опять-таки то, что продолжается строительство, то, что а, приходят новые ребята, умные, и с ними есть возможность пообщаться, может быть, а, начать сотрудничество. В общем, самое положительное.